Звезда сериала «Мажор» поделился совместным фото с бывшей женой и детьми с отпуска в Арабских Эмиратах. Актеры Павел Прилучный и Агата Муцинеицы продолжают удивлять своих подписчиков в Instagram. Бывшие супруги, которые расстались в 2020 году, стараются наладить отношения ради своих детей. На днях они вместе отметили девятый день рождения сына Тимофея, а теперь проводят время в компании друг друга и детей в Дубае. Подтверждением тому стало общее фото, сделанное в местном парке развлечений Легалент, которым поделился Павел в своем аккаунте в Инстаграм, отметив, что был здесь с семьей несколько лет назад. «Несколько лет назад мы были в этом же месте. Как быстро дети растут» подписал Павел совместное фото и добавил в сторис снимок, ранее сделанный на том же самом месте. Интернет-пользователи в комментариях к посту Павла Прилучного отметили, что им «до слез приятно видеть всю семью в сборе» и выразили надежду, что актеры, возможно, сойдутся вновь. При этом Агата от общих фото в своем инстаграм отказалась и не афиширует тот факт, что отдыхает вместе с бывшим мужем. В ее сторис можно заметить только сына с дочкой. Напомним, что Павел и Агата познакомились на съемках сериала «Закрытая школа» в 2009 году, спустя два года тайно расписались в одном из московских ЗАГСов. В браке у пары родилось двое детей, сын Тимофей и дочь Мия. Прожив вместе почти 10 лет, в феврале 2020-го актеры объявили о расставании, а летом того же года официально развелись. С тех пор оба не афишируют свою личную жизнь, хотя Павел не скрывает, что встречается с актрисой Мирославой Карпович. Во всяком случае, не отрицает этого факта. Мирослава – потрясающая девчонка. У нас очень хорошие отношения. Мы оба с опытом, я взрослый, она взрослая. «Но все равно я ребенок, так или иначе все мужчины, дети», — сказал Прилучный, и добавил, «это чистейшей души человек, который знает, как себя вести с детьми, и мои ее обожают, они с ней занимаются». Карпович, которая прославилась благодаря роли в сериала «Папины дочки», тоже прокомментировала отношения с Прилучным, никто ничего не скрывает, но и не афиширует. «Счастье любит тишину», — рассказала она в интервью.